привет! Сейчас разберемся. Куда чего? Блин, как-то же здесь можно было нажимать куда-то. Помню куда уже. Дают. Все сложно. там трансляция работает Сейчас с другого телефона попробую зайти так Он работает надо же работает. режим GBS не обращай внимания на символы китайские новая версия приложение вышло буквально несколько часов назад поэтому я только успел на русский язык ее изменить и модифицирует соответственно настройки. Здесь что у нас сейчас стоит. Высота 500, дальность 5000. 100 возврата поставим. 150. Потому что мы сегодня полетим. В то место, где мы потеряли предыдущий гибридный F1S. Пробуем Попробуем туда же полететь. Прошивка 351. Которая потом не была, была убрана разработчиком из следующих приложений. Но я все равно ее установил. Сейчас, правда, вышла. Сегодня же вышла еще про прошивка 358. -я. Попробуем в конце трансляции обновить на 358. Посмотрим, что это будет. И тоже ее затестим. Ну, в общем, приложение показало. Ничего нового не появилось. Все по-старому, да. Давайте... Так, видосик. Откалибруем дрон. Нашел такой небольшой кусочек снега, чтобы почище было на нем стоять. Калибруем подвес. Вот, Все ровно. Давайте запустим моторы. Так, чувак. Поставим запись видео. Здесь лагать, тормозить не будет. Интернет мобильный, не знаю, насколько он работает. Полетели. просто взлетим так, ну его не колбасит вроде, все нормально давайте повернем туда-сюда погода хорошая ветерок, ну, есть, но небольшой, в принципе, там, до 3-4 метров в секунду Зависит зависимости от высоты температура, наконец-то, теплая в Питере, там, плюс 10 сейчас так резкое потепление пошло ну что, давайте полетаем Полетим в то место, где мы потеряли дрон. То есть это где-то вон там, по-моему, если не ошибаюсь. Полетим на дальность сразу же на новой прошивке. Как говорится, рисковать, так рисковать. Полетим на высоту, давайте, 120 метров. Кстати, касаемо камеры, да, вот видите, вроде ясно. Сколько раз говорили, что нужно на таких бюджетных дронах снимать, когда ясная погода. Вот. Но есть одни нюансы. Если пейзаж, так сказать, действующий одного цвета, то тоже не получите хорошего эффекта. То есть все краски будут смешиваться, все цвета. Что у нас скорость такая низкая. Камера Режим отхода препятствий включен. Нормал мод. Ну вот, да, ветер все же меняется. Получается, ветер встречный сейчас. Ну, он как встречный? Он такой, встречно-боковой. То есть он с правой стороны сейчас задувает. Поэтому и скорость дрона низкая, да? Далеко, видать, не улетим. Давайте посмотрим, насколько на 120 метрах он улетит. В ту местность, где мы потеряли дрон и какие помехи у нас будут будем пролетать над КАДом там фуры и все остальное чуть-чуть надо опуститься потому что мы же знаем, да, там до 3000 метров на гибридах надо лететь желательно ниже высоты 120 но ну, не выше чтобы не упираться в тупики хотя на F-22S это не касается на него может даже на высоте 500 метров лететь до 2000 метров, потом, правда, он а, будет ошибка. Там 2300 сработает лимит или 2000, не помню. Потом надо будет опуститься до 120, пролететь до 200, 3... 2300 метров. Потом опять будет лимит. Там лимит срабатывает в смысле от высоты уже более 200, 250 метров. Я хочу именно на 120 метрах пролететь, посмотреть, сколько возвышенность там высокая, да? Блин, смотрите, какой ветер-то а, встречный. Уже до 4 метров скорость упала. ну 4-5 прыгает. Лимит дистанции. Оп, лимит дистанции. Интересно, в прошлый раз его не было. Ну ладно. Люди не гордые, Да. Ага. Да, не то отредактировал. Извинять. Три... Ну, до трех поставим. Чпоньк. Пролетели дальше. Обратите внимание на скорость. То ли ветер тут пропал. То ли У нас все же есть взаимосвязь между дистанцией установленной. И скорость полета? Да, не, нет, нету. Вопрос решился сам по себе. Так, видите, там еще очень много лепов стоит. И с земли они кажутся вообще высокими, если честно. Даже выше этой сопки. По камере это ничего не видно. Местно собаки Посматривают на меня здесь Надеюсь нападать не будут Что-то дрон сносит немножко В сторону Корректирую Я хочу лететь немножечко вот туда Почему не правее? Правее там Есть такие довольно дорогие частные дома И тому подобное Поэтому лучше не рисковать на ними, не летать Полетим именно вот сюда мы летим. А, ну да, скоро высоту я выставил. Давайте поднимемся все-таки чуть-чуть выше. По низкому питанию мы помним, что дроны гибридные, вот все, что начиная от 212-й прошивки, так касаемо F1s и все F22, не в зависимости от прошивки, должны лететь на высоте 120 метров. То есть в случае чего? Потери сигнала, разряда батареи, да? И тому подобного, что у нас должно быть произойти? Вопрос, да? Ну, должен лететь на 20-120. То есть, по идее, не должен затронуть эти деревья, лепы, холм. Соответственно, я должен пролететь, вернуться назад. Даже если сигнал потеряется. Ну, подождем там. Минут 10, да, или сколько там дрон. Он должен быть вернуться. Надеюсь. Так, касаемо приложения, да, этой версии. Вышла версия 3.26 Обратите внимание, да, на левый верхний угол Вышла она буквально несколько часов назад Я еще не допилил До конца, поэтому Сегодня, завтра, там, в ближайшие дни Доделаю ее Уберу большинство этих китайских символов Которые вшиты там в код ну, и, в принципе будет готовая, Выложу ее в нашу телеграм-группе Заходите, телеграм-группа 1 s 4K PRO ну или можете через поисковик также ввести из GRC free. В принципе, так и так выдаст нашу группу. Так, лэпы, ну, не так далеко. О, большие мухи летают, ладно. Лэпы, вон мы видим, да? Ну, в принципе, нормально, по низкому питанию. Вот если F1S гибридный на 170 прошивки, летело бы не 60 у него. Была бы, да, возвратная там по низкому питанию. А именно 120, то он бы вернулся. Вот, врезался я вот там чуть дальше Холмы, вот такие небольшие горочки, да, по центру Прям вверх, вниз, вверх идет Где-то там врезался Вот, ну попробуем Чуть-чуть поднялся, да, ладно В принципе После этой высоты Ой, дальности, можно уже подниматься До 250 Точно Насколько я помню ну, так, же, ну чтобы сигнал не потерять, да, давайте все-таки Взлетим до 200 хотя бы Никаких лимитов дистанции с нами не должно случиться. Wi-Fi потихоньку начинает теряться. Вот, мы остановимся где-то здесь. Лимит дистанции. А нет, видите, сработал лимит. Сработал 250. Ой, 2500, да? Что, все равно не хочет? нам опускаться давайте так сделаем Не. так вот николаю да информация о том что когда он полетит в Даль на в 22 придется играть с высотой полета Мне. Скоро у нас льмит сработает. Значит, будем лететь на, вот, на 160. 160 это, конечно, для сигнала хреново. что низко плюс холм перед нами куча лепов то дрон сносит влево вот сюда он будет быть прямо передо мной так, ну вот сигнал пропал начнулся ну да, я говорю что высота слишком низкая Попробуем все же поднять, может Мы прошли все эти лимиты, пролетели. Там трешка, сейчас будет трешка. Поставим сколько. И поднимемся до 200 прошу как видим, все работает. Вообще разницы нету между старой было там, не помню, 300. Господи, какая же была -то там 348 или 341 по-моему. Сейчас 351 так что разницы вообще никакой нет. 358 сегодня накатим, может быть даже в прямом эфире. И вообще стрим работает. Мы сейчас сам с собой стою и разговариваю. Поэтому собаки тут местные удивляются. Так, ну-ка зайдем мы на стрим, пока мы летим здесь. Мы без происшествия. Что у нас тут в стриме. у ну, нее стрим работает, огонь. Так, что у нас там горит или нет? Нет, так кажется. Так, приближаемся уже к 500 надо больше ставить. О, 4000 попал, четко. Ага, опасно сохранять на таких дистанциях. Сигнал как раз пропал, Wi-Fi восстановился. Сейчас должен сохранить. Надеюсь. А, давайте назад. Посмотрим, что у нас происходит. Ага, у нас происходит то, что мы потеряли сигнал. Ну, сейчас он полетит обратно. Странно теряет сигнал. Как будто подзависло приложение. вай-фай все. 0 деления, connection пошел, потеря сигнала. Все, дальше что? Сейчас у нас домой. Остановился сигнал. Сейчас, сейчас картинку дождаться бы. Можно будет остановить. Отменю возврат домой, давайте. Стоп, да? Отмену возврата домой. Вернемся. Опять куда мы летели, вот туда мы летели и полетели еще раз туда вот он опустился до 133 успел уже, сволочь давайте тут подниматься опять вай-фай пропадает вай-фай ну, имею в виду, всегда сигнал Возврат домой Ну, вот опять он Из-за того, что пропал сигнал Опять пошел домой Высота низкая, да Тут нужна реально большая высота Сейчас он развернется Поймает сигнал Отмена возврата домой Поднимемся давайте Немножко будем поворачивать оп оп, -оп. Сейчас вот здесь, вот так вот. Лимит дистанции. Ага, видите, сразу лимит сработал. Ладно, мы люди не гордые, мы опустимся. все он из -за этого лимита не хочет лететь дальше. я понял? Вопрос полетели дальше. Буль дребезжит. 51 процент. Там ветер мы помним, да, будет попутный назад. Давайте хоть поднимемся здесь наверх. Лимит дистанции. Ну, да, короче, выше 200 видите, он срабатывает лимит. Сейчас я жму вверх, под пытаюсь подняться наверх. На время сходить настройки. Что у нас тут? Покрутимся. Ну, в общем, такая природа. Полетели домой. домой. Солнце встречное, как мы видим, яркое сегодня, не тучки. Такое у нас тут все вот. Медленно. Поселок Паргалово. Ну, сейчас да, потеря сигнала будет, потому что дрон крутит антеннами в разные стороны да, своими. Сейчас я крутанул так быстро что ли? Вот, короче, вот такой тест сегодня. Пытались далеко улететь можно судить вот кстати такая прямая если думаю может здесь попытаться пролететь она это дистанция около четырех километров ну там с небольшим изломом ну, сама прямая около двух с половиной но это естественно так сказать прямая для лэпов там есть возвышенность вот как раз на цифра видай и 9 на там встать, попробовать там пролететь но не знаю, насколько лэпы будут перебивать Wi-Fi сигнал что придется через них лететь сквозь них и еще там пересекаясь. Вот такая, в общем, картина. Сейчас работал, скорее всего, низкое питание. Мы летим на 120, да? Что у нас настройка стоит? Не, 119. Значит, все-таки мы летим именно по возврату домой. Вперед смотреть бессмысленно, да? Солнце яркое, картинку ослепляет. Так. Надеюсь, товарищев майоров. Не смотрят наш телеграм-канал, да? Ну, если что, товарищи, я вот вон там... Нет, вот где я? Я вон там стою, вот сейчас прямо, да, вот там где-то далеко. Так что если будете идти, я там. Вот, кстати, еще одна интересная штуковина. Я о ней в телеграме рассказывал местным питерским тоже ребятам. Заброшенка, как там там называется, ЖК Морошкина, Порошкина, или что-то такое, не помню. Что-то с Морошкина, по-моему. Вот на нее бы забраться, и в принципе с нее можно буквально там подняться на 120 метров, это будет достаточно, чтобы облететь небольшой возвышенность, этот холм, и полететь, соответственно, туда в деревья, то есть в парковую часть зоны. Мне кажется, можно легко пролететь. Ну, сейчас туда попасть, я думаю, будет сложно. Действительно, очень грязно, все тает, снег, все дела. Вот. Так что туда сейчас смысла идти нету. Я думаю, это надо идти летом, когда все просохнет уже, усохнет. Даже отсюда видно, что, в принципе, там снег, грязь, все вперемешку. Там даже на машине, я думаю, тяжело будет проехать, если у вас какой-нибудь внедорожник или там УАЗИ, КАМАЗ и так далее. Ну, вот такой вот стрим. Если честно, я очень рад, что он удался, получился. Не думал, что... Все у нас подключится сразу с первого раза, но ну, вообще там одну секунду заняло. Ну, сначала я, правда, начал создавать зачем то новый стрим, но это из-за неумения, но ну, все получилось. С f 1 s там чуть сложнее, там нужен телефон, который способен работать одновременно и с Wi-Fi, и с мобильной связью. У меня пока. он вроде бы умеет, но иногда почему-то хулиганит, капризничает и не получается настроить. Так, этот стрим, соответственно, будет автоматически выложен. Кто сегодня успел посмотреть, посмотрите. Также есть ссылочка на донат в данном стриме. Ничего не хочу сказать, но если кому не жалко, кто хочет дальше видеть какие-то интересные эксперименты, видео, которые скоро будут, когда потеплеет и все высохнет. Попробуем на f 1 s старым, не гибридом. все же пролететь 5000 метров. Но это нам нужна идеальная местность. Надо ехать очень далеко за город постараюсь это сделать. Ну, если батарейка за это время не умрет, потому что я ее тоже постоянно использую, эксплуатирую. Ну, попытаемся пролететь. Вот. Смотрите, в принципе, все хорошо. Горизонт не валит. Уже потеплело, да? Да и в 22 s если честно, даже зимой сильно не валил горизонт. Желе? Желе будет, если... Опустить камеру, да, вот я сейчас ее поднимаю, вот опускать, тогда да, вот вибрация, да, желешка появляется, вот она. Ну, тут же практически, практически пропадает, как только остановить этот поворот, ну, опускание подвеса камеры. Поднимаем, она обратно, да, немножко есть, потом исчезает. Ну, вот такой полет надо опускаться уже чтобы потом долго в воздухе не висеть не ждать хоть скорость спуска будет нормальная, там метр два но опять же это долго что мы следующее делаем сейчас когда сяду, немножко выключусь я буду менять батарейку давайте попробуем взлететь на 500 метров а, или давайте что, обновим в прямом эфире, наверное, прошивочку посмотрим, что из этого получится да, версия 3.5.8 у нас вот такая вот версия будет прошивки а, здесь пишет. Сейчас мы сядем и обновим. Надеюсь, не получим кирпич. И на этой же прошивке мы тогда с вами сразу же взлетим на 500 метров в стул. Я пока заранее выставляю эти настройки. Оп! Все, дрон надо мной. Разбегайтесь, кожаные ублюдки. Я сажусь. Да, побежали. Вот такая погода сейчас. Ну, очень хорош на самом деле. Теплое, чисто небо, плюс-минус. Хорошо, пока нет самолетов вертолетов, все тихо, спокойно. Они нам не мешают летать. Так, телефон. Ладно, хрен с ними Подожди, телефон. Звонит. Так, сейчас мы сядем, поймаем дрон на руку, ну точнее рукой, соправим. как все мы рекомендуем делать. Дрон садится практически там же, где взлетел, буквально погрешность может быть полметра. Вот у F-22 какая фишка, да, когда он садится я к земле, справляю. очень сильно снижает отмерю, скорость. Вот штуковина, видите, очень полезно. Рекомендую, купите. Там, по ссылке в телеграм-группе можете найти. Так. Менять. И мы обновим дрон. Так, хотя можно начать. Так, запись отключим. Да? Не забывайте никогда выключать запись. Можно в принципе сразу обновить, там хоть и будет, у нас в принципе 20% есть. 20% есть. Так, что, обновить? Улица улице тепло... Касаем обновления, на самом деле, не просто так написано не нажимать. Прежде, прежде лучше посетите наш чат в Telegram-группе да? SGRC Free. Uh, нестабильность. Работа трансляции. Что-то с интернетом. Не знаю, работает сейчас трансляция или нет. ну В общем, продолжу про прошивку. Если у вас все отлично работает на дроне, да, он летает, жестко унитазинга, ну по вашей, если не, он не по вашей вине, нету. Ну, все работает. Честно. Вообще не нажимайте эту кнопку, не обновляйте прошивку, потому что как я уже в этом полете показал, да, и, надеюсь, в следующем покажу, если ошибок не будет при обновлении. Не делать обновления. Иначе вы в двух случаях, может, ну, три случая, да, самый, наверное, такой 50%, 50 на 50, это вы дрон превратите в кирпич, потому что у вас либо разрядится батарея дрона, либо разрядится батарея телефона, либо батарея пульта. Ну, в общем, какая-то проблема произойдет, и... Или вообще криво встанет прошивка, да, все может быть. У вас будет кирпич. Этот дрон просто на помойку, либо ищите способы, как откатить. Но это очень сложно и, скажу сразу, очень дорого. Поэтому не делайте, ни в коем случае не повторяйте то, что делаю я. Я в основном показываю так, как делать нельзя, либо еще что-то такое, да. В общем, для контента, для интереса. Если все же решились, то будьте внимательны, читайте все сообщения, ну или посмотреть это видео, предыдущее есть у меня видео, да, на канале ютуба. Там показано, как идет процесс прошивки и что нужно делать. Так, ну третий случай, конечно, все станет хорошо. Вот все, видите, прошло успешно, пожалуйста, перезапустите дрон. Можно на самом деле немножечко подождать, буквально не, хотя бы несколько секунд, что, мало ли, может загружалось дольше процесс ну, нажимаем на кнопку дрона, да, перезапускаем дрон, то есть выключаю батарейку. Сразу же ее меняю, в принципе. Единственная батарейка у меня от F1S крышка. То есть она будет сейчас болтаться. Но пока он будет включаться, я ее закреплю, эту батарейку такой Ж... наш жгутиком потому что ну не хватает у меня батареек на f22 приходится колхозить все закрепил ее сейчас конънектит произойдет да выполнить повторно мы обновились Нет картинки Ничего страшного Сейчас мы выключим Надо просто перезагрузить Включим Ну подключим в смысле Пульт к смартфону Вот сейчас да, все эти Xiaomi хуеми и тому подобное Подтупливают очень Периодически Эти сразу не определяют Есть такая беда нарубаем почему мы тут можем можно вот так выключить Там просто втыкаем приложение само должно включиться и ни хера не работает да нет, это нормально, На бывает отключаем провод, подключаем провод да, надо нажать передачу данных, ну, в принципе. Во, все, пок определился, все, пок определился, все, видим, да, фреймвейр, все отлично. Чупоньки. Ну все, все работает. Картинка есть, видите, никаких изменений. Касаемо прошивки. Что-то 3.5.8 поставили. Все, осталось то же самое. Наша дальность, максимальная скорость, тут все то же самое. Все то же самое. 3, 5, 8. Давайте попробуем еще раз обновить. Он пишет, что у нас текущая версия последняя. Так, поставил такую сеточку. Не, давайте, не нравится мне такая сеточка. Давайте вот такую сеточку поставим. Оп! Не знаю зачем. Ну да пусть будет. Ну что, взлетаем. Калибровать не будем, ничего делать не будем. Включим запись видео. Чпоньк. говорите сразу взлетаем на метров 10 давайте посмотрим на дрон все унитазника нету все огонь так, скорость нам такая не нужна давайте normal мод и полетели наверх кстати надо было когда мы летаем наверх рекомендую кстати у F22 да у дронов серии есть такая штучка у них же антенки можно сгибать что я забыл сделать? Сейчас я его опущу обратно. Извиняйтесь, извиняюсь, точнее. И антенки просто, которые на верхних двух лучах, э, сгибайте их, чтобы они были э, параллельны земле. И тем самым вы можете легко на 500 метров взлетать, даже если пульт не точно, направлен на дрон, вообще никаких проблем не будет. Уровень сигнала будет идеальный. Блять, вот что мне нравится, после 10 метров он очень низко. Опускается, ну, типа для безопасности, все датчики нижние. Говно вопрос. Так, все, он опустился. Сейчас я Блин. Так, тихо. Дрон сопротивляется. Все, антенны сейчас я вам в Телеграм опущу. Картинку Сейчас, одну минуту Повисите Ну, пока пусть летит вверх Все, я сфоткал Сейчас я вам Опа Опа, сегодня же 12 апреля Ребят, реально, с днем космонавтики Будем считать, с днем дрона вот в группу Telegram зайдите, я там отправил картинку. Я антенны на передних лучах опустил. Мы летаем. Еще раз продублирую. Также сообщение о нашем стриме. Заходите. Смотрите. Мы, Кстати, проверим, что он работает. Так, что мы летим там вверх? Летим вверх. Все хорошо. Ну извините. Так, ч? Давайте посмотрим, что у нас тут влево, вправо. Ой-ой-ой, начал. Тан -тан -тан -тан -тан. Яркое солнце. Ослепляет нас. Так, ну все прекрасно. Завала почти нету. Это привет всем хейтерам. Женек, здорово смотришь, не смотришь, не знаю, наверное, там уже в комментариях уже буянишь по полной, как в прошлый раз, что у нас тут посмотрим, райончик, ну, небольшой, конечно, завал есть, но это нормально, на Зина всяких там куда серьезнее завалы, на Фимиках нету, на ДЖИ почти нету, ну, бывает тоже, от ветра зависит, ну, вот, при скорости 3 метра в секунду вверх мы поднялись уже до 300 со спортмод поставить, что у нас со скоростью подъема видите, без разницы поставим норму, тоже 3 метра и камера мод, тоже 3 метра то есть скорость полета никак не влияет на скорость взлета и посадки поник что у нас тут? ничего не появилось помните, был эксперимент сколько можно взлететь на одной батарейке на F22S взлета мы сделали можно было даже четвертый сделать там где-то на половине пути остановились четыре полных подъема спуска можно ну там на четвертом надо отменять главное возврат, возврат да, по низкому питанию то можно его отменить но не по низкому питанию а именно то что уже разряжена батарейка так Давайте сейчас сделаем панорамный снимок. Сейчас взлетим. Ограничение по высоте. Ага. Установим видео. Панорама. Сейчас там будут китайские символы в конце. Не обращайте внимания, приложение мы исправим. В релизной части. Вот Дрон очень быстро крутится вокруг своей оси. И это на самом деле очень плохо. В первых версиях приложения, когда только вышла панорама, он крутился медленнее. И, соответственно... Картинка происходила лучше. Сейчас он крутится, крутится, как вал ограничение по высоте. Сюда, сюда и должен сделать один оборот 360, чтобы сделать качественную панорамный снимок. Но в версии 2 8 где-то почему-то происходит именно так. Он пишет, что все удачно, но по факту на самом деле все хреново. Давайте поставим скорости камера мод. Ну -ка. Будет ли разница? да не разница нету также крутится очень быстро О, шмель летает большой мух отвали пристает ну, все весна наступила считайте почти скоро лето живность очнулась так, ну сколько он делает, 2, да, обороты, сколько он там, три сделал, что-то даже не обратил внимания. Нормал мод поставим, 96%. Давайте, сколько мы пролетим на вот этих 500 вдаль, когда сработает ограничение. Ограничение по высоте. Да, и это по высоте, давайте чуть-чуть опустимся, чтобы он не ругался. Полетим на нормал-мод, полетим вот туда, в новостроечки. Так, а, ну да, надо пультом повернуться в эту сторону примерно, где там сейчас дрон находится. Не знаю где. Плюс-минус. Есть только один нюанс. Мы же антенны с вами опустили параллельно земле, Поэтому сейчас, если вдаль лететь, то на самом деле для него очень хреново. Так, скорость низко, давайте повыше поставим. Долго будем лететь, иначе... О, хороший ветерок. Ну, камер чуть-чуть опустил, да, чтобы видно было. Вот они наши новостройки. Перед нами 21-й квартал. Частично уже заселен, частично еще строится. Ну, в общем, кому стрим понравился, ребят, в любом случае, ставьте лайк в Ютубе, подписывайтесь на канал в YouTube. также заходите в Телеграм-группу, подписывайтесь на нее, общайтесь, у нас много чего интересного, регулярно выходит. Модиф... новые версии модифицированного приложения, есть инструкция на русском языке, есть болталка, есть прочие интересные новости, и так различные вещи, документы, есть барахолка, чисто для подписчиков группы, да. Ну, бывает там и залетные ребята, там тоже прочие дроны продают. Разрешено, на самом деле, ничего страшного. Кто-то. Я понимаю, что в основном многие берут из GRC Free, да, дрон. Ну, f 11 F22, как. Лимит дистанции. Как новенький дрон, как новый. Ой, как первый дрон, да. Так, у нас лимит сработал. Соответственно, потом переходит на другие дроны. Так, да. Не, не пролетим это 900. А если, если, если мы сделаем вот так. Ну-ка. А вот так мы полетели вперед. При высоте 500. Ну, там я уже опустился. Ничего страшного. Никак это не влияет. Сколько я там поставил, давайте посмотрим. А, ну, нормально, восемьсот. Ну, где-то на двушке опять у нас работает ограничение. На 2 300 по-моему, я уже летал так. Также на ролике в Ютубе это есть, по-моему. Или я его еще не загружал, загружу позже. В общем, касаемо телеграм-группы, да, все есть необходимое, полезное. Заходите, подписывайтесь, общайтесь. Ну, только давайте, ребят, культурно. У нас уже куль... хорошее, большое самое первое сообщество. Так, что мы тут летим? Давайте камеру опустим. Такой желейка, жилеечка. Оп. Сигнал начинает чуть-чуть пропадать. Ну, мы же все же немножко изменили так сказать, дизайн направления наших антенн на дроне. Ну при этом все равно это позволяет лететь. Видите, полторы километра полетели при высоте почти 500. Солнце яркое, конечно, картинка. Но, как сказал бы Евгений, говно, картинка ваша, говно. Ну да, говно. Так и дрон стоит копейки. Ну, не копейки, да. Свои 20 тысяч в комбо-варианте. Стоит. Давайте еще камеру опустим. По максимуму. Вот. Вот прям уже такое слежение. Ну, вот сейчас желе больше появляется, но это логично. Камера немножко опущена. Изменен, так сказать. Аэродинамика дрона. Тут начинает ее дергать. Блин, надо было видосик включить. Давайте включим видосик. Все, сигнал начинает пропадать потихоньку. Что неудивительно. Для хейтеров, которые не смотрели начало, не переживайте, ребят. Здесь просто опущенные антенны. Лимит дистанции. Троня. Да, вот видите, на двушке сработал лимит. Давайте его еще опустим где-то вот так вот. Да, все. Дальше можно лететь, только если ваша высота будет не более 250. Нам уже он не даст. Сейчас Долго, конечно, будем опускаться. давайте поднимем вот так чтобы него что не врезаться Поверим дальше пролететь сейчас на лимит сработает лимит дистанции ну в общем как-то так полетели мы назад Возврат домой. В общем, на этом наверно все ребят ну, сейчас долетим обратно. Давайте посмотрим, как мы долетим. Вдруг какое-то приключение произойдет. В общем, есть проблемы, видите, у гибридных. Чем F11S обычно не гибридный хорош? Тем, что ему вообще плевать на все эти лимиты. У него их нету. Задали ему 5000 дальность, Там, 500 высоты. Все, он летит. Ему плевать. Ни 900 метров лимит ошибка не сработает. Ни... Господи, там не на 2000, да, там не на 2300, 2500. Нет у него лимитов. Очень удобно. А вот в гибридных версиях F11S и F22 вот есть такие проблемки. Это проблема прошивки. Ну, точнее, это проблема, потому что в прошивку вшито одно, да, информация о высоте и дистанции. А в приложении, видите, другие значения. Это скорее всего, уже защита. Производителя, то есть он начинает как-то защищаться от этих ломаных наших приложений модифицированных. Поэтому происходят такие вот моменты. Так, ну тут смотреть нечего. Забыл в какую сторону, надо чтобы камеру поднять. А, oh, все, все, вспомнил. <смуж nói> Извиняйте. Так, ну подлагивает это нормально. В какую сторону он летит? Тут у нас такая вот картинка жилой комплекс, дачный, точнее. Можно попробовать покрутиться, конечно, но для дрона это будет плачевно. Начнем лучше опускаться слишком большая высота он будет потом долго пускаться картинка сейчас начинает тормозить все за наших антенн В общем, вот такой у нас сегодня денек. Мы проверили одну так убранную, непопулярную прошивку для F22S. Это 351. Самая актуальная была все время 348. -я. Обновили дрон до 358 прошивки. Увидели, что это в принципе, хоть и если правильно делать, то это безопасно. Но, опять же, не рекомендую обновлять. Потому что, ну, извините, но большинство наших подписчиков, да, или пользователей приложения не могут установить на смартфон правильно, да, или спокойно. Чем и говорить, если эти люди будут еще обновлять дрон? Даже не 50 на 50, я уверен, даже 90% это ну, просто убьют свой дрон. Так что не делайте. Ну, для тех, кто все же владеет своими руками, да, нормально, цифровой техники соображает хорошо вот всех в дронах можете спокойно обновляться до 358 прошивки повторюсь, разницы нету но если хотите, можете обновиться может быть разница какая-то есть, может какие-то баги убраны а может наоборот производитель начал больше ограничений на да больше лимитов каких-то тут, тут есть о которых мы сегодня не узнали Еще не смогли проверить точнее не знаю, в каком направлении копать так что, мы всего бывает, что И старые версии лучше. Но... Телеграм-канал не может стать на месте, поэтому развиваемся развиваем прошивки. Ой, дрон хорошо в небе видно, даже при моем слабом зрении. Чистое небо, голубое, отличная погода. Может быть сегодня полетать на F-11, но у меня дальше, правда, дела. Скорее всего, не успею. Так, ну вот сейчас едится что-то, скорость какая-то низкая, полтора... Э -э, полтора метра, что-то мне не нравится, да? Скорость посадки, почему так низкая? Все, камера, мод, переключимся. Нет, нет, не помогает. Нормал мод, нет, не помогает. Спорт мод, не помогает. Очень вот, мне не нравится, полтора метра в секунду. А, ну да, у нас же после 120 метров скорость спуска, то, как и в F11S обычно, полтора. Когда мы выше, там да, там 3 метра, там 2 метра в секунду Ну, ничего, подождем Чук, Покрутимся, что у нас здесь Вот видите, еще снежок есть, но деревья загораживают солнышко Снежок не тает Вот он мой небольшой полигон Но ну, он 500 метров, поэтому тут толком на нем не полетаешь А для рекордов надо искать местность хорошую, лететь очень далеко так, ну все, видите, даже 15 метров высоты и дрон уже начинает снижаться со скоростью полметра в секунду. С одной стороны это хорошо, безопасно, с другой стороны бесит ну, более опытных пилотов. Турбай. улететь от меня скотина не забываем повторю выключать всегда запись видео иначе не, финализ... не финализируется или как-то так будет короче ошибка битый файл ну всем спасибо давайте еще раз посмотрим что у нас 358 прошу да все все верно так что всем спасибо ребята всем кто посетил стрим всем кто поставил лайк Всем, кто у нас в Телеграм-канале, всем отличного дня и отличных полетов. До новых встреч!